Ветер с моря дул. Ветер с моря Нагонял беду. Нагонял беду. Приехали. Приехали. Добрый день, капитан Добрынин. приведите документы, пожалуйста. Что вы сказали? Капитан, вы сказали? <решили> капитан Добрынин, предъявите документы, пожалуйста. Так, это что, это хомяк, что ли, говорить? Так, давай хомяка выключаем. давай ка давай ка давай ка давай ка давай ка давай ка Да Артём, просыпайся быстрей! Артём! Давай быстрей, Провека, на улицу беги, блядь! Короче, слышишь, он, по-моему, где-то здесь был. Что он -то? Сейчас ты увидишь, чувак. А, Давайте ехать, сейчас увидишь. Вот здесь. Вон он, вон он, вон он. Стоит, стой. Ближе, ближе, ближе, на аварийку. Давай, давай, давай. Ох, трындец, трындец. Смотри, смотри, смотри, что он утворяет. Да ладно. Музыку, музыку какую-нибудь включи. Охренеть, смотри, смотри, смотри, смотри, что он делает. Офигеть! Откуда ты его знал-то? Я тебе говорю, мы с ехали точно так, же. я видел. Вот, я теряю, блядь, минут 15-20. <связано> <Я связано> Блин, чувак? мы пробку я делаем. Давай, может, припаркуемся? <связано> Нет, смотри, смотри, что он делает. <связано> Мне кажется, ему просто не было потанцевать нигде. Охренеть, просто охренеть. Я глазам своим не верю. Очень крутой. Не <смех> иди потанцуй с ним. А, а, а. Нет, хороший чрт! <смех> иди потанцуй. Это вообще нереальное что-то. Давай, ладно, поехали, чувак. Поедет, давай. Б Called Butler Максим Иллы Редактор субтитров А.Злаo. Д Второй день А.Зла sc��� Одну середину